А теперь завыписываю. Тебе интервью, да, Какой ты имеешь? Ир ты, блин. Держинка со славкой. С кем. Ой, с вовкой. С вовкой? Они писали там. Хочешь, что их? Ты пока мне снизимай, слышь. Пщавели. Сейчас, Вовка Ну, посмотри Соль. в экран. Посмотри ты на себя как? смотришь, на телевизоре. О, нет. Ты будешь нет, смотреть потом на себя. я не хочу. Посмотри, скажи, чиз. Ну, посмотри. Чиз. Я с жру. солью. Он как видел, да ну, ты что с я говорю, а? Это, нет, нет, Давай рвать его. Съешь его, Не он нифига. Давай Вовка, а ты че, как делаешь? Чай или еда. Вера, давай без всяких вопросов. Снимай, если у маленький. Жень, а ты что делаешь? Ничего. Что я буду сейчас всем рассказывать, что я... Да это... Протижу. Да это я. Братиш, братиш. А? накатывай. протижу. Наказывай. Заказывай, наказывай. Я вот оставлю. Итак, раз, раз, раз. Еще яблок не хватает зеленых. Блядь. Ну Но потом это... у меня и жога начинается. З понимаете? Зеленый я не выращу. Я вообще никакие не выращиваю. Ну как прилетел начальник, я не думал, что кто-то любит щавеля. Прям ниждя. А потом живут ничего не выбут. А что будет, ничего. Нифига. Да верх на садил, пироги будем делать со чайком. И до сих пор растет все в Салат да. едалка, как там рядом знаешь, салат. Знаешь, что прикольно? Вареники! Да? Вареники? Раз, делаешь туда щевелек, сахарку туда, прям в чайской. Да? Mm -hmm. В смысле вот В mm -hmm. вареники, И потом заворачиваешься. Так это что, каждый берешь листья, туда сахар, заворачиваешься. Ну, нет, туда заворачиваешь листья, потом этот листик заворачиваешь в это. Меня Чисто, это, нет. знаешь, сюда, брат, братишка. Меня. Накормила это. Что? Кто тебя накормил? Богатырева. Чем? Варениками Варениками. Знаешь? А, брат. что? Чего ты там в компьютер? Заебался с твоим компьютером, бля. А ты ч ешь? Что ты не чего? Вкусно? Вкусная трава. Загрузи что-то дает Вообще. Яблоко еще зеленок не хватает Деловые прям такие Свежие гравера, что вы, видеокарты с сайтов не их возьму нахуй с сайтов Гравера, блять, ну это Ты из-за этого, Что там делать? Клавка Соли захотелось. смотри, смотри, там соль ныряет Ну что, вырони фотографии. А Чиз. Прям чейс. в банку залез Прям в банку, прям. Ну вы хоть. Хоть с прокладкой обнимитесь. Все компании. Братва. Были бы постоянно вместе. Ой, нельзя соседей делить не будет. Да. Это... он песчавили щавели Все Все щавели жрут. Нет, надо это. Надо пиво пить. Надо а, пиво. Давай. И ты давай. нас давай. снимай давай. Да. давай. Все. И раз, давайте. А не надо, давай, да, ну, давай, не деду, давай. я хочу. Да, Да, Не будет. Давай. Давай. давайте Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. там есть все. короче давай. мужичок давай. Он ухаживает. Да? Вовка ты пей. <съем> Вовка, ты уже пьяный. Там дед, короче. Там едено ухаживает за это. За дедовской могил. Да, такие пироги. Охуительно ухаживает. Ванька. Да. Ваньте. Да, старший вот. Вот это Ванька, да. Ну, ну, он как нам дядь Ваня получил. Ну я только Ваньку знаю, я там сильный. Да, да, да, да. -да. Вот дядь Ваня. Серого жили для него сидит, который спорсы делали сидит. Последний да. раз был вот батя, когда оградку сделал деду, а там как бы, а там дядь Ваня, короче. Я думал, мы слова собрались. <смех> <смех> ну и сейчас, ну, мы нет, что, блядь. Ну, нет, брат. Я сейчас про вас блю, я прям сразу. Где-то поеду, Нет, ты потому давай потому что... снимать до конца, чтобы диск, мы сразу его сессию закроем, посмотрим, потому... что, что, прям все ниже. Потому Немного что дня. он скучает по нам. Он скучает. Кто, Кто? скучает? Дед. А, так дед? Так по вам он А о, по с... мне тем более. Я вообще в не ни не он уже по Я почему и говорю? Эй, я лет уже я эй, не был в Почему не? Я... А, 6 -го. 6 -го. 6 -го. 6 -го. Я, я, пробыл, что я, бай, в а что, бай, всю хуйню я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, убери, он, он, он скучает, скучает я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я,